Дальше ставится второй маяк на ширину, которую позволяет поставить правило. Поставили маячок, намазали пятачок. Лазерным уровнем поставим линию, по которой будет стоять маяк. И лепим пятачки. Подготавливаем к тому, чтобы налепить пятачки. Шпательком. подготовили стеночку и лепим пятачки. На каком расстоянии, Александр Сергеевич, пятачки На глаз. На глаз. Ну так, где-то так, семь, восемь сантиметров. Да? Расстояние, которое позволит удерживать маяк в стабильном состоянии. Чтобы он Оп! не играл. Пятачки установили. Закрепляем на пяточках маяк. выравниваем после этого и вставляем и уровень по краю правила угу. и теперь Устанавливаем маяк по уровню, что-то пошло не так. Или все в порядке, Александр Сергеевич? Надо немножко подыграть. Надо немножко его отодвинуть от стены. Закрепляем маячок, чтобы он держался устойчиво. как Закрепляем маячок, убираем излишки штукатурки, снова измеряем уровень. Провал. Я не включил. И смотрим дальше уровень. Смотрим уровень. С помощью правила выравниваем маяк. снова проверяем уровень смотрим где чего могу получиться ровно. так так так так Уровень фактически выставлен правильно понимаю mm -hmm. то есть оба маяка выставлены параллельно и перпендикулярно, параллельно друг другу на одном и том же уровне от стены по лазерному уровню Дальше между этими маяками можно поставить еще один маяк для того, чтобы не делать сразу всю большую поверхность 2,5 метра по ширине правила, а делать в два раза меньшее расстояние. Правильно? Mm -hmm. Чтобы это получилось.. более ровной, более качественной с наименьшей нагрузкой на человека, который будет это делать. И еще раз проверяем уровень. Проверяем уровень необходимости маяк. Ну вот, вот стоят два маяка. От, от этих маяков можно ставить следующие маяки. И все получится, все будет четко и ровно. кусочек маяка. Зачем нам? Сейчас. Так. Нитка где у нас? Нитка, нитка, нитка, нитка. Нитка? Ничай, нитка где-то. Нитка. Где ага. нитка. Вот. вот получается маяк относительно системный. Дальше берем нитку. Нитку где-то ее закрепляем, допустим, на друг Закрытый. И смотри, как прикоснется. Ага. Вот так, ага. да? Да. Вот, Посмотри. Так, где он? Как его? Ниткой. Что мы измеряли, Александр Сергеевич? Ну что, поставить еще один? Измеряли уровень, на каком ставить еще один маяк. Третий маяк будет выставлен на этом уровне. Ширина провила два с половиной метра у нас порядка 7 метров, правильно, длина стены, ширина стены порядка 7 метров, то есть здесь надо поставить 4 основных маяка, правильно, или Нет. около этого. Перемешиваем растворчик и далее по уровню Наносим Грунтовочный слой да. Для того, чтобы маяки прилипали Для того, чтобы Маяки Держались на стену Иначе, если положить Поставить их на такую стену Они отворятся правильно? Нет, они держатся плохо Ну Будут плохо держаться а могут и отвалиться. Дай ведро. Сейчас мы устанавливаем Что? третий Что? маяк. Ну, третий маяк. Подготавливаем поверхность для установки третьего маяка. Вот таким вот прекрасным образом снизу, снизу до и дальше наносим пяточки. на расстоянии 10-15 сантиметров. После того, как пяточки готовы, на эти пяточки устанавливаем маяк. Прижимаем его к пяточкам правилом для того, чтобы маяк держался. И после Это этого будет также выравнивать вот с помощью лазерного уровня. Ну, вот. Да. Вот, ну давай достаю. Еще, еще. Вот. По крайней, так крайней туда чуть-чуть сколько там у тебя сейчас пошли пол, пол с помощью шнурки мы что проверяем что Проверяем. Что мы выставляем с помощью шнурки Александр Сергеевич? Поробильно. Еще двигаю туда уровень чуть-чуть. Вот так и ставь. Прижимаем маяк, потому что он выров... выставлен не по уровню. Проверяем снова а -а -а. по шнурку. Нади подержи. На таком расстоянии? Ладно, к стене прижми. Так, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже. ниже, ниже Еще там, там. Шнурку. И дальше проверяем. Чтобы не было провисания и не было напряжения угу. ну, Все, маяк выставлен правильно. Еще неправильно. Не нас, Нет. Маяк выставлен неправильно. Очищаем. А в скольких местах мы так шнуркой проверяем? Одно. Вот. Нам нужна плоскость. Да. С помощью шнурки мы выставляем плоскость для выполнения дальнейших работ. Два маяка у нас есть. Они выставлены правильно, по уровню. Сейчас выставляем третий маяк. Чуть-чуть на меня. Еще, еще, еще, еще. еще. Оп, много. Много. у нас должен проходить по краю правила. Правильно я понимаю? Да. Это будет означать, что у нас маяк выставлен правильно. По уровню. И еще мы раз мы проверяем можем. с помощью шнурки. Проверяем, не провисает ли или не прижимает шнурок наш да, маяк. Все. Три маяка выставлены не, в, не в одной плоскости. Раз, все, Александр Сергеевич, мы закончились да. выставлять. Вот три маяка. Теперь можно выставить по маяку между ними между основными маяками и после этого начинать проводить штукатурные работы правильно, правильно Юрий все зачищаем с маяка лишнюю штукатурку чтобы она не мешала проводить работы правилом и на этом мы заканчиваем с уставлением маяков.